Фия, ты знаешь, что тебе надо новый видос пилить? Ты уже месяц не снимала. Ну да, знаю, а что? Просто я хотела сказать о том, что твои видосы почти никто не смотрит, ты снимаешь такую херню. Ты об этом знаешь? Но ведь кто-то же смотрит мои видео. Значит, им нравится. Ха-ха. Удивила. Совесть, короче. Уйди. И не мешай мне снимать видео. Кончимаясь, с вами снова я, Фия, и я самый топовый видеоблогер на районе, которого вы могли только себе представить. Ладно, шучу. Ладно, давайте посерьезней, потому что сегодня я хочу затронуть такую тему, достаточно популярную и интересную. Я думаю, что большинству она сейчас нужна. И как бы сегодня я хочу рассказать, как отбиться от хейтерской атаки и э, рассказать пару методов, которые, ну, мне они помогли. Хейтеры, они есть везде. Сказать, что их нет, равно ничего не сказать. Появляются они нежданно-негаданно, когда вроде ты думаешь, что твой канал офигенный, и вроде нигде нельзя найти никакую зацепку, никаких косяков. И тут появляются такие люди, которые найдут любой косяк, найдут изъян, начнут обсирать, не знаю, вы впадете в депрессию, повеситесь, и все будет хорошо. Я, конечно, преувеличиваю, но на самом деле у начинающих видеоблогеров, у которых меньше 100 подписчиков, не знаю, э, хейтеры доставляют очень много неприятностей. И помню просто, как у меня был подписчиков 20, и я нанеслась к родителям и говорила там «Мама, мама, у меня 22! Мама, мама, у меня 23!» Я не знаю, я была очень благодарна каждому человеку, который мне подписался, для меня это что-то значило. Ну и в принципе сейчас... Вот все, все мои подписчики, я вас просто очень люблю, потому что вы на меня подписались. Вы смотрите вот, вот, вот этот бред, который я иногда говорю, иногда это даже хуже, чем просто бред, но я просто очень благодарна за то, что вы на меня подписались, вы просто самые лучшие. Вообще, я придерживаюсь мнения, что хейтеры это люди, которым нравится твой канал, только они просто настолько завидуют, что... Хотят, так сказать, навредить, потому что вот у нее 500, а у меня всего 10. Но она так офигенно снимает. Это я не про себя, это я предположительный народ, не думайте. Но она так прикольно снимает, а я так не могу. Надо ее засрать, чтобы у нее было подписчиков меньше. Ну, в общем, приблизительно, вот я так думаю, что хейтеры думают примерно так. Итак, ну я уже сказала, что самый действенный способ это заблокировать и забыть, но сказать о том, что у человека нет второго аккаунта, это не точно, так что могут начать обсирать и с других аккаунтов. Вот. Второй способ и как от него избавиться, то есть когда на тебя нападают группой, то есть есть группа хейтеров, группа каких-то людей, которые начинают тебя обсирать, собрались, начали обсирать. Что делать в этом случае? Если группа большая, такое иногда бывает, что хейтеров гораздо больше, чем подписчиков, и такое часто случается, и тогда на самом деле очень трудно отбиться, потому что будут просто настолько гадить комментарии, что вот ну, будет на самом деле реально желание удалить канал. У меня такое было, и на самом деле просто забейте, забейте на эти комментарии. Вы поймете, почему как бы на них не стоит обращать внимание, просто не стоит. Это пустая трата времени. Я понимаю, как бы, и мне неприятно. Я, иногда тоже у меня проскальзывают в моих видео плохие комментарии. Но, как бы, это да, это неприятно, но надо просто не воспринимать. Я знаю, что это трудно, как, когда э, прям так хочется, не знаю, отомстить, сказать, что ты ко мне лезешь и так далее. Но, вот, второй способ, это просто успокоиться. Ну, успокаиваться, получается, конечно, не у всех. И третий способ, это именно мой способ, который мне очень помог тогда, в том случае, когда меня начали обсирать. Я называю это ютуберское алиби. В общем, в чем смысл? Вы просите всех своих подписчиков, друзей, знакомых, родителей, всех, кого знаете в округе, создать аккаунты, если у них нет аккаунтов на ютубе. И что надо сделать? Просто начать обсирать хейтеров, плюс ко всему блогер в этом не участвует, то есть в чем прикол? То есть это будет по сути выглядеть как атака твоих подписчиков на хейтеров, чтобы показать, что вот у тебя есть подписчики, которые тебя защитят. Конечно, это тоже не, ну, не особо действенный способ, потому что иногда подписчики тоже могут не откликнуться, но как бы не знаю. Но если они твои подписчики, то они в принципе должны согласиться тебе помочь. Так что вот. И мне этот способ реально помог, потому что хейтеров моих просто настолько загребли в хлам, что мне просто потом хейтеры писали в личные сообщения: типа что это за атака, что-то такое. В общем, так что это было просто супер действенный способ, я рекомендую. Если вам непонятно еще раз что сделать, ну там, в принципе, вроде все понятно, то пишите в ЛС, ссылочка на мой ВК в описании, добавляйте в друзья самых активных, самых красивых, самых офигительных человечков при вам, друзья. Ну, это вроде бы все, это все, что я хотела рассказать. Если хотите еще каких-то советов, то не забывайте, ссылочка в ВК в описании. Не забывайте подписываться на мой канал, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И пишите в комментарии, какие бы видео вы хотели бы увидеть в моем канале. И что можно снять на новогоднюю тематику, потому что у меня совершенно нет идей, помимо украшения комнаты, а мне нужно что-то еще. Так что я буду с радостью ждать ваших комментариев. Всем пока-пока!